Ты, как всегда, на почетном месте. М? Че, мяу? Наступило утро стрелецкой казни. Мятежники. Кто говорит? Ты? Ты все знаешь, да? Да? Кто здесь войну устраивал? Показывай мне. Муся, ты? Да. О, Виноватых не найдешь. Вот вы сегодня будете спать днем, да? Я вас буду так же бегать буду. Начну бегать, я сегодня выходная. А, Вась как смотрит внимательно. Ты что скажешь, дома сегодня? Я сегодня Василий дома. Да. Ты тоже будешь хулиганить? Все прошло. Вчера плохо тебе был. Друг. Язык мне показываешь, да? Бессовестный. Вот так вот.